Наш эфир продолжает программу «Голос здравого смысла». Леон Айнштейн, здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, поговорим вот о чем. Как написал ваш земляк по Калифорнии, Давид Гуревич, «Нэнси сдалась, на следующей неделе мы, на фор мы формально направим обвинение в Сенат». Ж правда, он шутит. Желательно почты Российской Федерации, может, потеряется. Еще бы не направить, если МакКоннелл послал ей дохлую рыбу в пакете. Женщины из клана Пилоси знают, что это означает. Вот на эту тему мы и поговорим. То есть, Пилоси, <с> импичмент и так далее. Ну, женщины из клана Пилоси, правильно, да. Сказать, у нас а, в Северной Калифорнии было несколько кланов, в том числе и Пилоси, а, которые должны хорошо знать, что такое дохлая рыба в жилете. А, Но ну, не в этом, конечно, суть разговора. А, а демократы, с моей точки зрения, загнали себя в такой, а, в угол, да, так сказать, такой, так сказать, странный немножко, причем загнали себя сами, и я не понимаю, как они не продумали это дело. А, вот что-что, как бы продумывать вперед, вроде бы Пелоси должна была уметь, хотя, может, уже, так сказать, постарела, отрехлела я не знаю, а может быть, и оказалась в ситуации, когда она больше не управляет процессами, хотя номинально является руководителем Конгресса. Значит, что произошло? А, сначала а, идея была, заключалась в том, чтобы в течение трех лет найти какую-то грязь, какое-то преступление, какое-то почти преступление, что-то, так сказать, от плохого такого о Трампе, чтобы можно было взять и а, белье это грязное, так сказать, чтобы развивалось, так сказать, у всех на виду, тем более, что пресса своя, на все время будет его показывать, выворачивать, дополнять всякими. Так сказать, своими там находками, да, и уговорить народ в том, что даже если происходят всякие положительные изменения в вашей жизни во время Трампа, во-первых, это не совсем он, так сказать, сделал, сделал это Обама. Как бы есть такие всякие теории, значит, при Обаме все началось, а Трамп просто пожинает плоды этого. Ну, а даже если он сделал что-то хорошее, то вот то, что он кошмарный, ужасный, противный, вор, там, бандит, насильник или, знаю, там, кто-то еще, это настолько перевешивает любые, так сказать, положительные дела, что, ну, а дальше -то сами понимаете, да? Значит, они, конечно, не представляли себе, что положительные дела дойдут до такого сногсшибательного уровня. Ну, когда Обама объяснял народу, что у нас новая эпоха настала, и так сказать, мы уж не, не, не Китай, мы не, не, не страна, которая только развивается. Раньше мы развивались там, когда-то 5-6-10% в год, потом стали 3-4%. А сейчас, ну что делать? Сказать, да? 2% это тоже мечта почти недостижимая, увеличивать значит, GDP на 2%. 2%. А, ну, они могли себе представить, что там при Трампе, там, ну, там будет 2%. Представить себе, что будет 3,4% — они не могли. Представить себе, что обратно, как сказал Обама, «Все, от нас уезжают фабрики и заводы, надо что-то придумывать для того, чтобы, значит, вот как-то изворачиваться и жить в этой ситуации». При Трампе... Возвращаются обратно, фабрики, заводы, рабочие места в ошарашенных количествах, увеличиваются в этом месяце, там стрит предполагал, что на 179 тысяч значит, увеличилось на 160, то есть на 19 тысяч меньше, чем они предполагали. Но когда интервьюешь так сказать, людей брокеров, там, так сказать, людей, так сказать, ученых и тому подобное, они говорят, что нет, вы не понимаете, это не до получения рабочих мест. Это мы настолько были ошарашены, что были уверены, что оно продолжает вообще по-сумасшедшему расти. 160 – это тоже невероятное увеличение. То есть никаких проблем никто с этим не испытывает. И все видят положительные результаты политики, сказать, по крайней мере, сказать, невмешательства Трампа и убирания, и убирания всех препон а, от того, чтобы наша, наша а, экономика, со всем этим и все оставляющая, все зажирится на экономике, увеличивалась, улучшалась, продолжала, так сказать, давать больше денег людям, больше жизни и тому подобное. Вот сегодня обсуждается Taco Bell, сегодня обсуждает да, давать менеджерам их, значит, Taco Bell'ов, ну, так сказать, те, которые хорошо работают и прочее, больше 100 тысяч долларов в зарплате. То есть, вы себе представляете, это... Значит, Вместо тех 50, там, 45, 47, которые там принято, а вдруг они говорят 100 тысяч. Почему? Потому что они видят, что потенциал роста огромный. И надо привлекать людей, которые не только умеют писать и за горючку ставить, а умеют думать, умеют организовывать и тому подобное. Начинается борьба за хороших людей. Их нету. Как только хороший человек, он утекает в другое место, там, где больше платят. Вот это вот. Потрясающе что то, что я, вот, сказать, узнал о том, что Так у Бел приняло такое решение, а для меня это такой звонок потрясающий совершенно. Значит, стараются всеми силами удержать хороших людей и привлечь новых. А как их привлекать? А деньги давайте. Вот. Потому что когда насильственно это делается, поднимают, поднимают, поднимают, заставляют поднимать там минимум зарплаты. Все, что они делают, они отрубают школьникам возможность пойти работать и научиться чему-то молодежь. Ну да, мне об этом. Значит, довольно далеко ушел, но я на самом деле все это имеет прямое отношение к тому, что происходит с Пелосе. Так вот, не получилось за два с половиной года поисков грязи в прошлом Трампа с помощью Мюллера. Не получилось с помощью разведок всего мира найти какую-то грязь на Трампа за границей. Не получилось найти в личной жизни, пытались, да, сказать, ну, ну да, ну там он изменял каким-то женам, там, но от этого президентом хуже не стал, да и от этого нельзя засунуть, ну там он там пользовался какой-то, переспал с какой-то проституткой. Опять переспал не переспал, бог его знает. Но никакого отношения это к страшным преступлениям, о которых они говорили, не умеет. И вот последнее, что они придумали, это ну хотя бы что-то, вот просто грязи набросать, а вот что-то прилипнет. И вот как они начали набрасывать эту грязь и кричать, что они срочно должны все это протащить через Конгресс, потому что минуты нельзя, чтобы он а, значит, сидел в, в, в Белом доме еще. Как они не подумали о том, что когда у них, это же понятно было, что нету этой грязи, да? Когда, когда так сказать, вступит Сенат, когда вступит сам президент, когда вступит защитник президента, то станет понятно, что там никакой грязи нету. Там просто есть какая-то пыль, которую они сами набросали, выдумали и набросали. И вот когда это произойдет, что теперь они будут делать? Как они будут вырезать от этой ситуации? Я в свое время предсказал, я уже говорил, так по-моему, две недели назад на этом радио. Я, когда они начали серьезно заниматься этим импичментом, я сказал, Пелоси сделает все возможное для того, чтобы его сделали импичмент, проголосовали, а потом бы это умерло и не, перед, не будет передавать Сенат. Мне говорили, да как это, нельзя, она не имеет права, а где написано, что она обязана? Вот нигде, да? Как бы отцы-основатели предполагали, что мы нормальные люди, будем их потомки, да? Они никак не предполагали, что мы, может быть, пилоси Значит, сделали импичмент, проголосовали за него, ни один республиканец не проголосовал. Но ну, это же понятно, значит, что это абсолютно то, что это называется партизанская, односторонняя, так сказать, история, в которой Трамп... А... Да бог его знает, что Трамп хотел, но он, может быть, хотел, чтобы на всю Украину упал метеорит. Но он ничего не делал по этому поводу, чтобы он упал этот метеорит. А то, что Трамп требовал, чтобы Украина, как она обещала, как обещал Зеленский во время выборов, начала заниматься расследованием преступлений и расследованием того, куда утекали американские деньги, а еще и с помощью наших же американцев, то вот это требование, ну, никак нельзя назвать а, требованием, а, значит, себе сделать что-то лучше. Во-первых, Трамп не считает Байдена серьезным противником. Во-вторых, никто не знает, будет ли Байден а, действительно представлять демократическую партию на президентских выборах. И в-третьих, даже если будет, и даже если он серьезный противник, а и что от того, что он серьезный противник, нельзя требовать, чтобы на Украине расследовались преступления? Но это же полная хиния, да? Вот, значит, Держала, держала, держала Пелоси, значит, сколько, три недели, уже больше, чем три недели, и не передавала это, значит, то, за что они проголосовали, то, что нельзя назвать импичментом, потому что импичмент это то, что передается в Сенат, как требование уволить президента. До этого это просто разговоры, голосования, треп там и того подобное. Вот тот момент, когда это передаст, вот в финале она наконец-то пообещала, что на следующей неделе она передаст, поставит на голосование, якобы не нужно голосование, она обязана это сделать. Какое голосование? Ну, сейчас она будет делать вид, что надо голосование, чтобы все голосовали. Они опять проголосуют, значит, все демократы. Против всех республиканцев, опять же, выигрывает. может, несколько демократов, они разрешат им голосовать в обратную сторону, для того, чтобы там на выборах они говорили, я не всегда спилось, и я там, я самостоятельно думаю. А на самом деле просто будет список, которым разрешат это сделать. А потому что все равно у них там, так сказать, больше голосов, поэтому можно потерять там 5, 6, 10, 15. Так вот, значит, передает она через неделю... Эти, эти вот пункты в а, Сенат, не добившись того, чтобы Сенат прыгал под ее дудку. Значит, она протащила, они протащили голосование, не пригласив целый ряд свидетелей. Значит, они их потребовали. Трамп сказал нет, он имеет право сказать нет. И при этом сказал, идите в суд, если суд разрешит, ну, что делать, пойдут. Они разрешит, так не пойдут. Они решили не ходить в суд, потому что ни одной секунды больше терпеть Трампа в Белом доме нельзя. Выяснилось, что можно терпеть. Они как бы не знали до того, как проголосовали, что в Сенате сидят республиканцы. Они думали, что там... Просто не знали, сколько там республиканцев, сколько демократов. Они не знали. Они просто вот думали, что они сейчас вот, а потом передадут, а потом Сенат будет действовать абсолютно точно так же, как действовал, действовали демократы в э, Конгрессе. То есть подло, гнусно и тому подобное. Значит... Не допросили они этих людей, устроили огромную свистопляску, что, значит, Трамп якобы не дает им возможности э, ни с кем работать. Они забыли посмотреть, какое количество отказов э, на допросы было от Обамы, от Буша, от Клинтона, от второго Буша там, и тому подобное. Просто забыли посмотреть. Трамп, по-моему, самый, наверное, может, один из самых или самый прозрачный президент в истории Северной Шадов Америки. Но, тем не менее, значит, вот Трамп плохой, они хорошие, они этого ему простить не могут. А он, он, он действует прямо противоположными методами, тем, которым они хотят, и добиваются прекрасных результатов. И это вводит их в состояние абсолютно, ну, смерть демократической партии. На чем они сегодня держится? На ненависти, да? И хорошо, передадут они, значит, вот эти два пункта. А один якобы серьезный, один абсолютно смехотворный, который значит, разбивается тут же моментально. А он не давал своим людям прийти и отчитываться, и отвечать на наши вопросы. На что им сразу говорят, вот там пункт такой-то в нашей конституции, где президент имеет полное право, почему не пошли в суд? Да? И у них нечего ответить на это. Что, опять ответить, а, надо было срочно, а почему за не передавали это три недели. Ну все, кончился. Пункт 2 обвинения, кончился. Пункт один, обвинение, тоже смехотворный. Значит, Сенат, не допуска, по правилам Сената, нельзя допускать в свидетелей в качестве свидетелей, людей, которые не имеют свое собственное... Знание какое-то, уникальное, собственное знание о предмете. Нельзя сказать, а я слышал, как Вася мне сказал, что вот Петя и тому подобное. Значит, всегда это не работает. Значит, единственного человека, который они могут вызвать, это, господи, забыл сейчас на секунду его фамилию, посол, да? Который за 1 миллион долларов стал послом. Вселенная. Поддал миллион долларов на инаугурацию и стал послом в Европейский Союз. А, значит, он сказал, что он однажды говорил с президентом по этому поводу, Потому что, значит, вот Тейлор спросил, а что, что президент хочет, собственно, зачем все это делается, он перезвонил президенту, президент взял трубку, и он ему сказал, слушай, а что ты, собственно, хочешь за то, что вот, вот, а, а, объявит а, Зеленский, что они будут расследовать, делать, на что президент ему сказал, раздраженно. ничего я не хочу, я хочу, чтобы они действовали в соответствии со своими обещаниями. Точка, ясно, ясно, до свидания, все. Значит, вот это их свидетель, единственное, у которого есть прямое знание. Значит, они сейчас выдумывают, что они хотят новых, вообще должно происходить следующее. На основании чего-то Конгресс пришел к выводу, что президент преступник. Они это, все свои основания и выводы передают в Конгресс и говорят, вот, Конгресс это рассматривает. Спрашивает президента, что вы думаете по этому поводу. Его юристы объясняют, отвечают и прочее. А потом Сенат решает, им нужны дополнительные свидетели бумаги, там что-то еще, или им нужно вот все, что у них было, и то основание, на котором Конгресс решил, что надо импичь президента, это полная чушь и ахилея. И они говорят, спасибо большое, мы решили по-другому. Бай, бай. А с учетом того, что для того, чтобы пить президента в Сенате, надо иметь две трети голосов, а у демократов нету и половины их, то вот интересно, каким образом они представляли себе, что они этот импичмент проведут. То есть, иными словами, с самого начала это была абсолютная кинея, вранье и попытка каким-то образом сделать из нашего президента зло значит, в глазах людей. А кроме того, может быть, очернить еще целый ряд республиканских сенаторов, которые идут на перевыборы. Вот и вся история. Вот это ключевое слово, потому что, ну, действительно, с арифметикой, хоть у либералов и не очень, но сосчитать две трети голосов они в состоянии, поэтому они заведомо знали, что никакого импичмента, как такового отстранения от власти не будет. Значит, складывается впечатление, что их задачей было поставить в сложную ситуацию сенаторов, которые, республиканцев, которые идут на переизбрание, потому что для них они уже с... Понимают, что Трамп будет переизбран на второй срок. И для них жизненно необходимо лишить Трампа большинства да, в Сенате. Сенат, конечно, конечно. И вот сейчас поставить этих сенаторов в сложное положение. Вот в этом и заключалась их стратегическая задача. Потому что, как мы понимаем, если в Сенате останется большинство республиканцев, то предстоят колоссальные реформы, то предстоит назначение а еще, возможно, двух судей в Верховный суд. Как минимум одного, а возможно двух, совершенно верно. И да. вот это представляет для них смертельную опасность, поскольку как мы не раз... Вообще, вы себе представляете, господа слушатели, если двух судей Трамп еще а, проведет в Верховный суд? У нас больше практически не останется, а, ну, скажем так, судей, которые судят не по закону, а по, по понятиям. То есть, потому чувствуют они или не чувствуют. Меня всегда поражала эта история в Верховном суде. И подается туда дело, и вдруг они голосуют абсолютно по, что называется по, по партийным рамкам. То есть, нет закона, да, есть только понятие. Одна половина голосует так всегда, причем заранее ты знаешь, когда будет голосовать. Иногда бывает один человек, два практически не бывают, когда ты не знаешь. И вот из-за этого одного человека иногда решаются вопросы так... Или так. Вот Кеннеди был в свое время тем голосом, который говорили. Это суд Кеннеди. Несмотря на то, что он с Кеннеди не Кей, естественно, вот, а судьи. Потому что он решал. 4 на 4, а он посредине, и он решал. И вот что он решал, то, собственно, тот закон и выпускался. Один человек менял законы, отменял, черти что, потому что он был посредине. Вот это меня всегда поражает. Я, я хочу на самом деле зануд, крючкотворов, Абсолютных законников, таких противных, да, которые вот выискивают и говорят: Нет, по закону этого делать нельзя. И все. Хотите делать так, меняйте законный. Тогда это будет нормальный суд. Ну, и теперь перейдем к следующему этапу этой этого марлезонского балета. Ну, на следующей неделе Пелоси передаст э, документы в Сенат. Вопрос, захочет ли Макконнел устраивать слушния, на которых настаивают демократы? Поскольку тут довольно сложная ситуация. С одной стороны, демократы понимают, что ничего нет, и они могут просто одним росчерком пера взять, так сказать, и снять обвинение с, с Трампа, поскольку для этого нужно необходимое обычное большинство там 51 голос, все, сняли, выкинули за борт. Но мы знаем, что там есть несколько сенаторов. Там Митровни, Коллинс и Марковский. Ну, еще Александр. Сенатор из Колорадо стоит в сложной ситуации. То есть неизвестно, как это все произойдет. С другой стороны, если начнутся слушания, мы понимаем, что Уоррен и Сендерс вылетают, потому что они обязаны будут присутствовать, а в феврале уже пройдут... Праймари, Своеви, Нью-Гемшири, Невада, Южная Каролина, то есть пойдет за, за этими кокосами выборы. И, а это в общей сложности 93 м -м, выборщика, 93 делегата. А если это еще затянется до марта месяца, так вообще, так сказать, беда, там остается один Бутыджич. А, а еще если эти слушания будут устроены, то Трамп, очевидно, пригласит на них и Шифа, и Байдена. И тогда и Байден слетает, и останется Бутыдич и Блумберг. Вот такая ситуация вырисовывается. Ну а на самом деле я не думаю, что э, республиканцы будут вот просто проголосуют выкинуть и все это неправильно потому что это даст возможность демократам до ноября говорить что значит, это все было партийное и защищать и они они предпочли значит трампа а не родину там и тому подобное значит и с моей точки зрения то что я слышал от, от республиканцев сенаторов это вот не такое Пошли подальше и все. А это именно слушание достаточно короткие. То есть, еще раз, что собирается, с моей точки зрения, МакКоннелл делать и Сенат. Они примут это, они выслушают, а, сказать, придет туда председатель Верховного суда. А, как вы знаете, он, сказать, он, он имеет голос, типа, как вице-президент. То есть, если разделится ровно 50 на 50, то он имеет право проголосовать. Тогда он решает, в какую сторону оно идет. А теперь, значит, а как только сказать, они все это смогут сложить, и откуда команда президента говорит, что они готовы, начинаются слушания. Я думаю, что они будут достаточно быстрые. А демократы вызовут одного свидетеля. Они просто, с моей точки зрения, я могу ошибаться, я не юрист, может быть, какие-то есть там заговыки, но с моей точки зрения у них просто больше нет ни одного свидетеля, который может сказать, я это знал. А Этого свидетеля выслушают. После этого это обсудят, проголосуют, и на этом все закончится. Либо после того, как его выслушают и э, обсудят, значит, будет принято решение заслуживать дополнительных свидетелей. Например, приходят какие-то дополнительные данные, да? например, вот в ту или в другую сторону, они решают заслуживать дополнительных свидетелей. Вот тогда, если принято решение, то и те, и другие, и та, и другая сторона имеют право Вызвать тех, кого она хочет. То есть, сторона демократов будет вызывать четырех э, советников президента, а президентская сторона будет выз вызывать того самого высел-блоуера, доносчика. Да? Раз. Раз. Во-вторых, она будет вызывать Байдена, в-третьих, она будет выдавать Байдена сына, в-четвертых, она будет вызывать Шифа, и мы еще не знаем, кого еще они будут вызывать, потому что тогда, так сказать, тогда спектакль разыгрывается. Конечно, хотелось бы мне, как, так сказать, там, журналисту, как человеку, который политологу, да, мне очень хочется посмотреть на этот спектакль, но если говорить о пользе, то пользы там нету, потому что не всегда, вот помните, 9 лет, там, 11 часов допрашивали Клинтоншу, да, при том, что у нее прямо по уши, она вся в грязи, в крови, в дерьме и тому подобное, значит, она вышла из этого победителя, потому что не сумели так задать вопрос, чтобы она прокололась, да, вот не нужно этого делать. Четко, совершенно по-другому. Не так, как это делают, делают наши друзья-демократы. Прямо по-другому. Вот, точно, четко. Пусть это будет по всем радио и, и по всем телевизионным станциям весь процесс. Показать народу. Мы отнеслись к этому не по-партизански. Мы отнеслись к этому как люди, которые хотят разобраться. Есть в этом что-то или нет. А сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв и я... Часть вторую, того, что я хочу ответить, продолжу после него. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Ну что ж, а теперь, наверное, следующая тема, не менее горячая. А вот я хотел бы все-таки Или... закончить ä, okay. предыдущую тему, а потом ä, к следующей. Насчет того, что э, хорошо это для республиканцев, плохо хорошо или плохо это для демократов, чтобы был длинный э, процесс, и ушли бы все те, кто четыре, по-моему, да, четверо там сенаторов, сегодня было пятеро, ну Камала Харис уже там не в, не в гонке, а, чтобы они ушли, а потом, может быть, так сказать, и Байден ушел и тому подобное. Знаете, я считаю, что а, у, у демократов настолько не сильный а, состав тех, кто борется, а, и настолько каждый из них имеет ну, как бы голоса и, и привязанности только совершенно определенной части голосующих в демократической партии, что если они все будут бороться, а мы не будем им мешать, то у нас будет то, что называется «brokered convention». То есть, то есть а, съезд а, демократов, который должен избрать или утвердить так сказать избрание лидера своего, который пойдет бороться с Трампом, а, не по количеству голосов, а по тем закулистым переговорам, которые у них происходят. Так вот, значит... А... Очень похоже, что какую-то часть голосов, там, допустим, там 25% может быть, получит Байден. Какую-то часть голосов, там, 25% получит э, Сандерс. Еще там 15% получит э, Элизабет Ворн, там Еще там, 20% получит э, Будиджач. Там, и еще какую-то мелочь получит все остальные. И они придут в финале, придут к своему съезду без лидера. А и как они потом вот будут объединять все свои крылья, которые друг друга на самом деле больше не любят, даже чем, чем извиняюсь, мы их. Да? А я совершенно себе не представляю. Но даже если они выбирают этого лидера, моментально половина из тех, кто приехали на на пол полстраны обижаются на них. Поэтому дай бог им здоровье. Всем участвовать в этой гонке. Всем получить свое количество процентов. Всем прийти с каким-то каким количеством голосов на съезд и получить вот эту вот самую, так сказать, разборку, которая будет привести, которая может привести к тому, что демократическая партия вынуждена будет взять не человека, который участвовал в гонке, а какого-то вообще совершенно другого человека, например, Хилари Клинт. Вот это была мечта. Вау. Ну, я бы на самом деле не исключал возможности. Такой, хотя я не знаю, там же есть существуют какие-то правила подачи документов. Я все правила сказал, никаких нету. Если демократическая конвенция, съезд не может найти кого-то, кто объединит партию, у кого есть большинство голосов, то есть право у комитета демократической партии кстати, вы знаете, что только там 70 голосов даются голосование, а в остальные 30 демократические партии приезжают всякие функционеры, которых посылают туда с правом голоса, но за них никто не голосовал. Поэтому демпартия это еще так, та еще клака. Так называемые. Же, как вот эти вот 30 20 не знаю, сказать, не помню точно, не считал, но больше 20 точно. Значит, а решат, если нет лидера, так оно и будет. А второе, что может произойти, кошмарное совершенно, для всех, для всей страны, это если Берни Сандерс окажется тем человеком, который они из-за цифр могут выбрать. И знаете, я понимаю, что Трамп как бы его победит, да? Но даже возможность того, что коммуняка, подонок, социалист, назовите им как угодно, просто просто умеющий трепаться и зажигать ничего не понимающую в жизни молодежь, Вдруг может, отдалённый, выйти один процент того, что он стал президентом, это, это ужасно с моей точки зрения. Поэтому я предпочел бы, чтобы был пусть более серьезный соперник, но только не коммуниат. Ну, тут следует напомнить э, его выступление по поводу Израиля, что США необходимо изменить политику, и э, помощь финансовую или какую бы то ни было направляемую в Израиль следует перенаправить в палестинскую автономию. Палестин, да, арабам опять, да, у, них, у них мало. Хорошо, спасибо за разъяснение ситуации. Давайте перейдем к следующему вопросу, тоже не менее горячему, обсуждаемому, это ситуация в Иране и вокруг того, что произошло. А, да, конечно. Я так понимаю, что, в общем, все в курсе. Мы, мы э, среагировали на то, что... На наше посольство напали, на, сказать, что до этого убили в общем, двух человек, одного на месте, второй скончался в госпитале, троих ранили там, и тому подобное. И получив возможность, скажем так сказать, окно в две минуты, когда мы знали, где точно будет находиться руководитель террористических организаций Ирана, называйте его как угодно, генерал-майор, там кто угодно, он был руководитель террористических организаций Ирана. И всех тех, кого они тренируют, снабжают оружием, руководят, там и тому подобное, по всему практически миру. Вот этот человек был в течение двух минут, должен был оказаться в определенном месте, и при этом не было рядом никого, ни, ни детей, ни женщин, ни госпиталя, ни школы, там и тому подобное. То есть только вот бандюги его и террористы были рядом с ним. И, так сказать, зная, что он уже тысячи наших людей скалечил, убил и тому подобное, с его помощью, с его, так, подачи. И знаешь, он продолжает это делать и будет, и понимаешь что нужно, наконец, ответить на все эти так сказать, действия Ирана, которые, на которые никто никогда не отвечал, мы грохнули его. Грохнули его очень красиво, когда, так сказать, никто не пострадал, кроме вот этих бандюк вместе с ними. Значит, Иран. Стучался я в грудь и кричал, что сейчас будет что-то страшное сделано значит, с Америкой. Страшное совершенно. А, значит, естественно, на всякий случай, так сказать, там биржа пошла вниз. Мы послали несколько тысяч солдат в Ирак. Англичане послали два своих военных корабля в Кормуз, там где сказать, нефтяные катанки ходят, чтобы защищать этот путь. Там и т.д. и т.п. То есть подняли очень много чего в воздух а вот И Иран, а, покричав, покричав, и услышав что от нашего президента, что 52 объекта у вас будут разбомблены, как только вы сделаете что-то, что, так сказать, нанесет серьезный ущерб, а, ну, скажем так, сказать, жизням и имуществу Соединенных Штатов Америки, решили, что они постреляют не по Соединенным Штатам Америки, а по Ираку. Значит, сделав вид, они стреляют по США. А... Либо они ужасные, очень плохие ракетчики. А, но ну как-то очень странно, что все, куда они попали, были склады, на которых ничего не было. Но они были там где-то в районе базы, на которой находилось в одной 200, а на другой 2 баз. А на другой 300 американских служащих. А вообще это были иракские базы. То есть они, мы сейчас вам отомстим, держите меня, держите, иначе я сейчас пойду его бить. Ну, значит, схватили, держим. Да. В общем, после чего они объявили, что потрясающий был ответ американцы наказаны, и если американцы еще раз убьют у нас кого-нибудь еще такого, да, вот тогда мы им дадим сейчас в глаз так, что это... Но параллельно с этим, значит, в то время, как все это происходило, стрельба, ракета и тому подобное, и как все авиалинии мира запретили своим летчикам летать через это пространство, и либо посадили их, они ждали, либо, так сказать, шли какими-то другими путями. Вдруг украинский самолет, Боинг, кстати, купленный у нас, а взлетает в час, они, значит, сидели, их задерживали, а потом сказали, ладно, летите. Ничего, все нормально. Они вылетели, а очевидно, значит, и в них, по факту, в них полетела ракета иракская. Значит, что там произошло, мы не знаем. Можно думать, что они решили, считая, что никто из гражданских точно лететь не будет, они решили, что это военные. Хотя как их установка, российские установки умеют распознавать, да, вроде бы. Ну, знаете, сидит там какой-нибудь там я не знаю, Чукча, а может, русский сидел, тоже Чукча запросто совершенно. А, самолет летит, там, так сказать, бом-бом-бом, офицеру самолет, нападение, нажали на кнопку, послали, сказать, взбили его, да. Либо самолет полетел почему-то не совсем по тому коридору, по которому он должен был лететь. Там, там пока неясности всякие. Вот, иранцы всеми силами говорят, что, значит, они ничего не сбивали, никаких не выпускали, никаких ракет, там, там слушайте, сказать, 170 человек погибло, один человек экипаж, 160 человек, которые там летели, канадцы, украинцы, не помню там откуда еще, так сказать, да, иранцев много, которые летели через Киев, они летели там учиться куда-то, кошмар, ужас просто, значит, Иран, естественно, утверждает, что они никуда не стреляли, что он сам взорвался, унтер-офицерская вдова сама себя высекла, Черные ящики, на которых два на Боинге, которые точно все записывают, они не отдают, они, всячески, они рассказывают, что там что-то стерлось, то есть они всячески пытаются стереть какие-то записи на этих самых записывающих рекордных устройствах. Да? Они не пускают до сих пор ни, ни представителей Боинга, ни представителей Канады, несколько канадцев погибло, ни представителей авиалинии украинской, никого туда, то есть они тщательно что-то вычищают там. Да? Сказали, что да, допустим, мы только вот все проверим, там, не знаю. В общем, сбили они этот самолет. Что сейчас будет с этим, я, честно говоря, не знаю. А, ну, будут их судить. Ну, да, жизни не вернешь этих, правильно, да? Вот. И кто-то сказать, как, как еще можно Иран а, наказать? Еще санкциями, еще чем-то. Денег с них возьмут, там, отнимут что-нибудь, корабль какой-нибудь отнимут, там, продадут и раздадут. Родственникам тех людей, у которых погибли там эти самые и боинку отдадут за, за, за самолет, который они раздолбали? Вот, вот, собственно, с моей точки зрения, и все, что происходит. А на данный момент, по каналам, так называемым Back Channel, в сзади, да, американцы через вроде швейцарцев договорились с иранцами, что никакой эскалации не будет ни с нашей, ни с их стороны, и все, так сказать, успокоились. Может быть, эти каналы приведут к тому, что мы начнем нормально разговаривать с Ираном, пусть пока тихо и не на виду, но будем разговаривать. Значит, положительные результаты от теперь борьбы с ними вернулись обратно к Сулеймане. Положительные результаты того, что произошло, это то, что а, период бездействия и не ответа у Америки кончился. А значит, они, Мы позволили им сбить дрон наш, когда Трампу доложили об этом и сказали, есть какие, какие есть варианты ответа, например, пускать так сказать вот они знают с какой установки там и могут туда пустить несколько ракет. Трамп сказал, какое количество людей могут из-за этого пострадать и мы сказали, до 150. Он сказал, мы не можем за железяку убивать 150 человек. Поэтому мы как бы не напали на них, то есть не ответили. Потом корабли они... Угоняли там еще что-то делали, прямо и вообще захватили, так сказать, лодку с нашими моряками там, в общем, снимали их, показывали по всему миру, как те значит стоят на коленях там и сидят и несчастные и там и прочее. То есть проделывали всякие фокусы, на которые Америка как бы не отвечала. Вот Америка ответила, и Трамп сказал, все кончилось. Кончилось. Вы перешли какую-то границу. Вот это была соломинка, которая, так сказать, сломала гор верблюду, Или там капля, которая там чашу, так сказать, придумывайте что угодно. Но кончилось. Теперь будем бить, будем бить жестко. И знаете об этом также, товарищи Северной Кореи, из России, из Китая, из Венесуэлы. И прочих, так сказать, милых и любимых нами стран, что все, кончилось. Началась новая эпоха. И я думаю, что началась новая эпоха. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. А можно прокомментировать голосование в Конгрессе по поводу ограничения э, Трампа э, по применению? Спасибо. Mm -hmm. Да, конечно, с удовольствием. Давайте сначала те, теоретически, а потом, так сказать, конкретно к этому голосованию. А, в, в Конгресс который по конституции обладает определенными правами, связанными с войной, а начал в течение последних, я бы скажу, 30 лет Тихо-тихо себя функции снимать, потому что наши люди конгресса не хотели потом возвращаться обратно, и чтобы им говорили: Значит, ты голосовал за это, а это мы теперь не любим. Особенно, значит, после иракских э, событий, когда значит, они все проголосовали за то, чтобы идти в Ирак, и значит, особенно там Байден кричал, надо там их наказать. Это самое там все кричало: наказать. Там, да. А значит, они перепугались, что можно через 10 лет потом сказать: А, ты за это голосовал, мы за это тебя выкинем с работы. Поэтому и тихо-тихо-тихо от себя отдавать всякие свои обязательства того, что они должны делать. Значит, неправильно. Чтобы все решения, связанные с военными действиями, были в руках одного человека. Потому что сегодня человек, который мне нравится, а завтра это будет человек, которому мне не нравится. И вот надо пытаться это делать для всех. Не только для одного человека, а для всех. Теперь, сказав это, когда идет разговор о конкретном ограничении конкретного президента по конкретной ситуации, то я против этого. Потому что либо вы делаете ограничения и берите обратно те функции, которые Конституция вам дала, либо, если вы кролики, там, я не знаю, и тому подобное, то делайте лапки вот так и говорите, найдите кого-то другого, может суд верховный, может кого-то еще, кто бы вместо нас это делал. Да? Или там вообще увольняйтесь к чертой бабушке и уходите так сказать, орехи свои выращивать. и там, чем вы там занимались там. Вот. А, значит, Нельзя вести себя так, когда один президент, а по-другому, когда другой президент. Надо с Конституцией, вот то, что я говорил о Верховном Суде, то же самое должны должны теоретически. Мы все люди, мы все понимаем, что все борются на свое собственное благополучие. Значит, собственное, потом семьи, потом группы, которые я принадлежу, там, называйте это партия или что угодно, потом, так сказать, страна, а потом, значит, все человечество. Они да? а наоборот, кстати. Вот Не сначала страна, а потом семья. Всегда. Что бы они ни говорили. Мне... Драмп в основном понравился тогда, когда он выкинул лозунг "Америка first», то есть «Америка самое главное. Я подумал, это первый человек, который что-то говорит по-человечески, а не исходя из политической корректности. Естественно, для нас Америка самое важное. Естественно, как в Советском Союзе говорили, если ты не украл на работе, ты украл у семьи. Да? Значит, не до такой степени, но, но человек всегда принимает решение либо потому, что это ему выгодно, либо потому, что он боится почему-то принять какое-то другое решение. Да? людей, которые как Данко вырывают свое сердце и бегут так сказать, пусть я погибну, но народ мой выйдет ну мало их, Ну Александр Матросов скорее всего поскользнулся, извиняюсь, я прошу прощения, если кому-то по сердцу ножом, но он скорее всего поскользнулся и упал на амбразуру а не закрывал ее телом скорее всего, возможно он сказать, был действительно тем человеком, но Зоя Касимьянская точно не была то, то что они и написали значит а все, она, кстати, ходила и поджигала значит, Дома, амбары людей У которых сказать, Еда была и прочее Потому что она значит, От Сталина из центра сказали значит, не пяди, значит, ничего не оставлять немцам Пусть они сдохнут, немцы не дохли Дохли свои же, свои же ее поймали И передали в гестапо Кстати, это так сказать, просто так, прозорюк И вот я считаю, что Неправы совершенно те люди, которые проголосовали в данный момент за изменения для конкретного президента конкретной ситуации и очень бы хотел, чтобы Конгресс серьезно занялся обратно мыс мыслями, думанием о том, каким образом забрать обратно свои права которые, а не права немедленного реагирования, не дай бог, так сказать если 500 человек сидит, никто реагирует немедленно на будет, это будет на годы, да? А всякие другие, которые, они медленно-медленно, тихо-тихо сбросили с себя, чтобы не замораться президенту. Пусть он морается. 847-400-5200, телефон нашей студии. У нас еще есть несколько минут времени, поэтому, если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете прямо сейчас позвонить. На самом деле у Конгресса на сегодняшний день есть право э, кошелька, что называется. Если уж идет вопрос об объявлении войны, они вполне могут, так сказать, в бюджете э, лишить такой возможности э, исполнительную власть. Но вы справедливо заметили, те э, операции, которые требуют немедленного принятия решения. Э, президент вправе принимать и у него есть обязанность там в течение по-моему 60 дней доложить Конгрессу, что было сделано то-то, то-то и то-то. И вот те люди, которые проголосовали за эту резолюцию, касающуюся именно Ирана, именно как раз я вспоминаю 2011 год, когда Нэнси Пелоси, выступая, сказала, что президент Обама вовсе не должен получать разрешение Конгресса, в то время как на протяжении 8 месяцев администрация Обамы бомбила Ливию убивала ливийского лидера Мамара Каддафи, который вообще не представлял для нас никакой опасности, потому что в свое время, когда ему по заднице дал Рейган, они отказались от атомной программы своей, и они жили себе в своем замкнутом социалистическом раю. Но то, что происходит там сейчас, это кошмар с катастрофой. Они уничтожили государство. Он вот и... доказывает, кстати, что правы те страны, которые считают, что если они отдадут атомное оружие свое, да, то их точно так же Ливию, могут потом умыкнуть в любой момент. Или как Украина. Давайте попробуем принять звонки, пока есть время. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Как я понимаю, у нас две палаты, нижняя и верхняя. Ну, нижняя палата проголосовала. А верхняя палата может как-то наложить на это? Это, да, ну... это во-первых. И, и второе, э, насколько это связывает руку Трампа более подробно. Более подробно. Пожалуйста, будьте добры. Ну, э, во-первых, у нас две палаты, но есть вещи, которые решаются в одной палате. Например, там вот кошелек, да, то, что, то, что Сережа говорил. А поэтому нет... Э, это не идет в Сенат, это их, их, собственно, решение. Теперь второе. Оно не было обязательным. А это, это рекомендация. Это не решение, а решение. Они не могли, сказать, с решением это, это ввести это в закон. Это надо в двух палатах. Потом надо, чтобы Трамп подписал. Вы себе представляете, это Трамп подписывает, что я не буду. Там цыраном. Да. То есть не, не, не представляет себе никто. Нет, это чисто, это чисто демарш, ход больше ничего. Но если вы заметили, то значит, трое республиканцев примкнуло к э, демократам. То есть они психологически и юридически считали, что это правильно. Но 10 или 12 демократов ушло наоборот к республиканцам. То есть это, это, это, это не означает, что это что-то изменит в политике Трампа. Ничего. ничего. Абсолютно. Добрый день, я пожалуйста, я в эфире. Приглушите радиоприемник, слушаем вас. Здравствуйте. Дело в том, что вот эта вот социалистическая партия, которая называет себя демократами, она же коррумпирована от и до. И у многих из них вложены деньги в бизнес в Иране. Например, тот же Джан Керри, Клинтоны и так далее. И, и так по, и по всему миру то же самое. То есть наши враги являются их друзьями. Это явно, так сказать. Поэтому они, поэтому они пытаются с одной стороны значит, убрать, у нашего, забрать у нашего президента право, так сказать, объявлять войну и действовать решительно. А с другой стороны для того, чтобы показать что наш президент ничего не делает потому что народ вообще-то говоря через день забывает все то что произошло поэтому это чисто шкурный интерес этих демократов демократов которые вредят постоянно нашей стране поэтому удивляться даже нечему спасибо большое ну это не был вопрос поэтому примем еще один звонок добрый день пожалуйста mm -hmm. в эфире. Да. Леон, если я не ошибаюсь, где-то в начале 80-х годов, во время дальнего противостояния в Заливе, американцы по ошибке сбили иранский пассажирский самолет. И, насколько я помню, американцы нисколько не отказывались от того, что они сделали это по ошибке. И хотелось бы узнать, какой был процесс, может вы знаете, были ли какие-то компенсации, как это было на государственном уровне, а потом на экономическом построено решение этой проблемы. А, вы знаете, я не знаю, но я могу высказать предположение. Мы сказали да, мы сказали, мы это сделали по ошибке, мы извинились, и, конечно, мы компенсировали все партии. То есть, ну, никакого в этом сомнения нет. Леон, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. До свидания.